Лосиница называется Уют. В городе Чопаната. Чопоната. Тут. Наська уйдет сейчас. Ну, короче, 4 кровати. Стоимость этого апартамента Ну, вот тут еще ванна, вот тут она занята. Составляет с каждого человека 400 часов ну, горы. Назира, Анель. Анель, Назира. в моем All the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile, laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. Ну 80. А слива. 60. А виноград. Я Я же... Абрикос последний, да? Да-да, последний. А почему? Это медовый, да? Или королевский? Королевский. А, не почем? Почти с Последний. Короче, мы взяли персики за 50 <соцентрология> килограмм. 70. И виноград хищ пиш как там? Киш-миш. за 110, а так он стоит килограмм 120. О! 120. Это за 100 Я за. А, а за 10. А простите. Такие же цены, как у нас, нажимать дороже. Даже дороже тут? Нахождение в самой воде час с перерывом, то есть дело должно отходить. Чуть-чуть покупались, надо телу дать время отдохнуть. Да. По ощущениям делаете перерыв, хорошо? Понятно. Время не ограничено. А так вы можете, время не ограничено, но само нахождение в воде. А вы можете нагорать, что как, как вы держите? Нет, даже немножко, да? до 9 работаем. You had my heart now I see That when life gave you lemons You just spat them in my face You broke my heart This crazy glue fell apart When life gave you To strong together Мы сейчас будем обедать, обедать, обедать, обедать в юрте. Тут, короче, так. Смотрите, какой шанарак у них. Я же, у них есть шанарак. У нас, у нас поменьше, кажется, да? Может, у нас, у нет, будет, у нас идет Чуть -чуть здесь это, вот это попробуйте, да, это парель, картошка, что-то. да, попробуйте. Да, парель, да, Вот сама сюда поставим, да? Все курда, да? Все вкусное, Да, вкусное, да? Они говорили, м ⁇ д, Сейчас, сейчас. Мама, ты пробовала? Вкусное, да? Вкусное, да. Так мне принесли курдак. А мама а сколько стоит курда? -то? Тоже триста. Мы приехали а на другой источник а? Горячий вот А у меня есть тут лапки. Да Да, тут первый раз. Вот. Да Купайте сейчас Заносного объема 250 до 50 да, 150 вот, на территории Басиков не ходим. Если в кафешке покушаете, второй час мы спали.